Потому что для анализа сюда вот каждое утро буханка приезжает. С этой стороны я позавчера убирала и убрала все бутылки, которые падали с верхних этажей. Из-под пива. Их было много. Целый мешок набрала. Но вот одну, видимо, одну не подобрала. Появилась свежая пачка из-под сигарет. То есть, уважаемые соседи, если вы курите, позволяете себе курить в коридоре своих этажей, то, пожалуйста, хоть вы не выбрасывайте сюда пачки из-под сигарет. Потому что я эти пачки тут постоянно собираю. И прибираюсь. Дальше едем. Но вот эту кучу весной сожгем. Здесь приберемся. Дальше едем. Вот здесь вы заметили,